Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Вы наверняка видели очень популярный мультфильм Ротатуй, но, скорее всего, очень немногие из вас это блюдо готовили. Я сегодня хочу вам показать, заинтересовать и сподвигнуть на кулинарное творчество. Дело в том, что в переводе с французского «рататуй» – это составной из двух слов. «Рата» – это просторечная еда, ну, скажем, там, хавчик. Да? А «туе», наверное, я в французском, в французском слаб, это глагол, то есть мешать, помешивать. То есть это такая съедобная мешанина. А, готовится это блюдо из овощей, из достаточно богатого набора. Готовится в соусе, тоже овощном. Не обязательно украшать, как это в мультфильме, выкладывать слоями, это тоже будет рататуй. Короче, это блюдо, в котором очень можно экспериментировать, и все равно получится вкусно и классно. Целый простор для творчества. Ладно, запечь в духовке. Тем более, что сегодняшний спонсор выпуска, компания Luminark прислала мне вот такой классный набор для запекания. Форма такая вот отличная. Удобная, тонкая, легкая. Вы, кстати, заметили, что я очень часто готовую блюда, в своих роликах выкладываю на посуде именно этого производителя. Если не пытаться всех поразить своим богатством, то, на мой взгляд, это очень удобная посуда. Она легкая, прочная, и, что немаловажно при моих объемах готовки ежедневных, она отлично моется в посудомоечной машине. Перечень продуктов и основные этапы готовки, как всегда, в конце ролика прочитаете. Приступим. Для начала надо организовать ароматизацию оливкового масла Extra Virgin. То есть холодного уходжима, очень ароматного. Мне понадобится мелко нарубленный чеснок, свежий базилик, тоже помельче нарубить, и немного цедр лимона. И все перемешать, пусть настаивается. Такую процедуру, кстати, можно проводить раз в месяц и хранить такое масло в бутылочке, главное, в темном месте. Будет прекрасный запас для запекания и просто для заправки салатов. Это классная штука. А, собственно, приготовление сегодняшнего блюда мы начинаем с соуса «Перепад». Сладкий перец надо под верхним грилем быстро запечь. Я хочу, чтобы шкурка почернела, это придаст соусу такой аромат дымка. В идеале, конечно, вообще это дело на углях делать. А если у вас газовая плита, а не электрическая, как у меня, прямо на комфорте газовой обжигаете, получите тот же самый эффект и гораздо быстрее, чем в духовке. Так, в кастрюле уже кипит вода. Я ее вскипятил для того, чтобы шкурку с помидоров снять. Надо надсечь их крестообразно и на одну-две минуты в кипяток. Если у вас сейчас нет доступа к вкусным, сладким, таким летним помидорам, ярким или там бакинские, бывают очень вкусные в Москве, я знаю, то можно просто использовать консервированную в соку. Банки тоже очень классно, тем более, что их летом собирают. Получается очень вкусно. Даже, может, и вкуснее получится. Пора вынимать, пусть слегка остынут. А я пока мелко нарублю лук. Чем мельче, тем лучше. Ее надо обжарить до прозрачности, а лучше даже для начала зарумянивания. Но сначала стоит масло ароматизировать чесноком. И, внимание, классический прием французской кухни. Смешиваем сливочное масло с ароматным оливковым экстра Это Эта смесь имеет совершенно потрясающий аромат. Чеснок, если мелко рубить, может загореть. А в раздавленном виде он свой аромат прекрасно отдаст. А затем его можно будет из масла удалить. И острого перца для яркости. Вот этот сухой, очень острый. Ну, можно и свежий чили нарезать. Масло важно использовать ароматное, экстравержен с горчинкой. Главное не сжигать, иначе никакого смысла в использовании именно ароматного не будет. И да, не переживайте вы по поводу там, канцерогенности и прочего. Канцерогены получаются в результате цикловой обработки азотных соединений. Да, в оливковом масле нерфинированном они есть, но гораздо больше, просто вот на порядке, на 2-3 порядка их больше в обычных овощах. Потому что если вы овощи обжариваете и сжигаете их, то вы этих нитрозаминов получаете от овощей просто вот в тысячу раз больше, чем от масла нерфинированного. Поэтому без разницы, в каком масле вы свои овощи жжете. А вот если не сжигаете ничего, то и можно использовать не масло, будет вкуснее и ароматнее. Короче, не перегревайте, не сжигайте ничего, тогда будьте здоровы. Морковь надо очистить и мелко нарубить. стебли сельдерея тоже мелко. Лук, все это богатство. Между тем перец уже в отличном состоянии. Сейчас чуть остынет, и можно будет удалять шкурку. Кстати, помидоры уже остыли, пора шкурку с них удалять. Если лень возиться, можно помидоры не шаровать, шкурку не снимать, а просто разрезать пополам и мякоть натереть на терке. А с перца можно все лишнее уже удалить. Ротоптуют по составу очень простое блюдо, но только из овощей. И поэтому, чтобы получить яркий вкус на выходе, нужно использовать яркий соус. Перец надо нарубить кусочками. И теперь помидоры и перец управляю к луку. И сразу пряные травы. И вот здесь очень важный момент. Разные местности во Франции добавляют разный набор пряных трав. И вы можете тоже экспериментировать, добавлять свой набор. И именно пряные травы, вот их состав, их соотношение между собой, что кладете, что не кладете, и создает в результате вот ту феерию вкуса, который вы в конце концов получите. И ваш рататуй может кардинально по вкусу отличаться за счет вот этих добавленных трав от рататуй соседа, даже если он готовит, вроде бы по тем же самым рецептам. У меня здесь смесь, которую называют прованские травы. Я ее сам составлял в разных пропорциях. шалфей, базилик, тимьян, розмарин, мят чабер чабер, душица и майоран. Вот так. Еще кинзы надо зеленой добавить, если любите. Сначала нарубить, конечно, помельче. Свежий базилик и по вкусу, и на запах отличается очень сильно от сушеного. Так что его несколько листочков я добавляю. Теперь все это должно упариться, вкусы и ароматы смешаться, и только затем можно будет выправлять на вкус. Я имею в виду соль, сахар, кислоту добавлять. Перец, в конце концов, может понадобиться. И пока этот процесс идет, нарежу овощи. Вся подготовка завершена. Соус уже в отличном состоянии. Кстати, пора его управлять на вкус. Я думаю, обязательно понадобится соль, черный перец и перемешать. помидоры зимние не сладкие, поэтому придется и сахара добавить и бальзамического уксуса пару капель для кислоты вот теперь все в порядке вот именно сейчас именно на этом этапе вы создаете ту самую базу для той палитры вкусов ароматов которые расцветит ваше конечное блюдо для бархатистости текстуры пробью его блендером. Теперь беру форму для запекания, спасибо спонсору, на дно соус и затем можно выкладывать овощи. Я же уже говорил, что ротату это просто запеченные овощи в соусе перепад, поэтому если вам не хочется возиться с вот этой выкладкой, просто кладите все в кучу, получится так же вкусно, но может не так нарядно. Это тоже будет ротату. Красота! Остается приправить сверху ароматизированным маслом. Аккуратно накрыть фольгой и отварить в духовку, запекаться при 160-170 градусах часа на полтора, может быть, два. Вообще-то эта посуда до 250 градусов температуру держит, но для рататуя такой высокой не надо. Ждем. Полтора часа прошло, пора удалять фольгу. И еще на полчасика при 180, чтобы сверху все подпеклось красиво. Такое чудо на выходе. Ну, согласитесь, красота. Сервировать это, конечно, на тарелке довольно сложно, но я постараюсь. Можно приступать к самой приятной части, к пробе. Тяжелее всего ждать, когда оно приготовится, потому что такие ароматы от этих пряностей идут классные, какие-то летние, свежие. Сложно. М -м -м. Это классная, яркая, вкусная овощной рагу привычная. И непривычное одновременно, опять же, за счет большого количества пряных трав. Чем больше вы сюда положите, того, что вам нравится, тем более ярким получится результат. Короче, классная штука. Тут и баклажаны, и помидоры, и цукини, и соус вот этот очень яркий. Прямо вместе они классно сочетаются. И, конечно же, вот добавление сверху вот этого свежего, ароматного оливкового масла, extra Virgin с чесноком, с зеленью. Это классно. Короче, вкусная такая мешанина. Кстати, может быть, это и мешанина на французском, потому что крыс все подряд вроде как ели, когда вытаскивали. вот такое вот крысиное блюдо где-то, может быть, не знаю. Если кто-то знает историю возникновения этого блюда, расскажите обязательно в комментариях. Я думаю, всем будет интересно почитать. На этом, пожалуй, можно и закончить. Огромное спасибо сегодняшнему спонсору, компании «Люминарк», за предоставленную форму для запекания. Эта посуда, кстати, гораздо более стойкая к сколам, нежели керамика, например, и она ощутимо легче керамики. Ну и выбрать цвета тоже радует самые разные почему говорю про вес, потому что для меня это очень важно вся посуда, которая у меня стоит для съемки стоит в шкафу со стеклянными полками и уже столько набралось, что керамика все таки продавливает полки, боюсь, что скоро лопнут все эти под их весом а вот эта вот легкая посуда, она, конечно, еще послужит, полки еще немножко послужит мне огромное спасибо, что посмотрели обязательно готовьте эту штуку, это вкусно это просто и не напряжно Нарезали, все сложили и завалили. Не обязательно так вот красиво выкладывать. Напоминаю, по промокоду Фреска вы можете получить скидки вот на такие замечательные ножи Самуры и на другие тоже. Всем спасибо за компанию. Еще разочек спасибо спонсору. Всем пока!